Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Щерба и я представляю компанию Осама. Мы продолжаем серию видео об осушителях воздуха. Сегодня я вам расскажу об основных характеристиках и параметрах, благодаря которым мы рассчитываем и подбираем это климатическое оборудование. Естественно, вам, нашим клиентам, мы предлагаем именно те модели осушителей, которые справятся со своей основной задачей, то есть осушат помещение до требуемого уровня влажности. Я сразу хотел бы остановиться на самой распространенной ошибке даже среди большинства продавцов. И если вас спрашивают только об объеме помещения, а некоторые даже только о площади этого помещения, вы можете смело разворачиваться и уходить. Вероятность того, что вы переплатите значительную сумму денег или купите осушитель, который не будет выполнять свою основную задачу, достаточно велика. Вы просто выкинете деньги. Теперь к параметрам. Основным и самым важным параметром любого осушителя воздуха является интенсивность осушения или производительность по осушению. Единица измерения является литр в сутки. Большинство производителей приводят эту величину при температуре воздуха 30 градусов Цельсия и 80% относительной влажности. Этот параметр, как вы уже могли догадаться, указывает сколько литров влаги или воды может удалить из воздуха осушитель за одни сутки. Немного теории. Эту характеристику важно сначала правильно рассчитать по определенным формулам и диаграмме состояния влажного воздуха. Эту диаграмму еще называют психрометрической диаграммой или диаграммой Мальера. Именно эта диаграмма позволяет вам найти точку расы для ваших указанных параметров. Что такое точка росы? Точка росы – это температура, при которой водяной пар или влага, находящаяся в воздухе, начинают конденсироваться. Например, на стенах, потолке, окнах или дверях. Поэтому очень важной, основной задачей является определить точку росы именно для вашего помещения, для вашего объекта далее по формулам и принимая во внимание другие параметры например кратность воздухообмена мы и определяем производительность осушения которое нам требуется при расчете интенсивности осушения и при выборе осушителя обязательно нужно руководствоваться температурой внутри помещения а именно диапазоном рабочих температур и если на вашем объекте температура воздуха ниже плюс 15 градусов, то вам нельзя использовать конденсационные осушители, большинство моделей, как раз которых представлены на рынке. Вам подойдут только адсорбционные осушители. О этих осушителях я рассказывал в одном из предыдущих роликов, ссылку, кстати, на который вы можете найти в описании к видео. Другим важным параметром является объем вашего помещения, который нужен при расчете интенсивности осушения. Многие путают его с расходом осушителя, который измеряется в похожих единицах, не в метрах кубических, а в метрах кубических в час. Именно по этому параметру горе-продавцы и подбирают вам осушитель воздуха. Возьмем пример. Вас спросили, какой объем вашего помещения. В ответ 60 метров кубических. Хорошо, вам подойдет а, сушитель воздуха на 60 метров кубических, вот эта модель. А, продвинутые продавцы, о, вот на 120 метров кубических час, такой расход указан у другого сушителя, вам подойдет именно эта модель. Вот, пожалуйста, покупайте вот эту модель. Стоп, не покупаем, ошибка. В помещении бассейна с тем же объемом 60 метров кубических содержится значительно большее количество влаги, нежели чем в жилой комнате. Поэтому осушитель, который будет у нас работать в бассейне, должен иметь значительно большую производительность по осушению, чем осушитель, работающий в жилой комнате. Хотя объем этих помещений одинаков. Приведу еще пример. Возьмем две реальные модели, которые существуют на российском рынке. У одной модели производительность по осушению 20 литров в сутки, у другой 30 литров в сутки. А расход воздуха 300 метров кубических у первой модели и 160 метров кубических у второй модели. Какой из них будет лучше осушать? Правильно, второй, потому что интенсивность осушения у второго осушителя в полтора раза больше, чем у первого, и никакой расход воздуха у нас здесь значения не имеет. Вообще расчеты подбора сушителей это достаточно сложная задача и гарантировать стопроцентный результат вам может только проектирование. Именно при проектировании принимаются в расчет такие важные параметры наружнего и внутреннего воздуха, как температурные показатели, абсолютная относительная влажность, атмосферное давление. Также важны характеристики системы вентиляции, это кратность воздухообмена. При расчете важно знать о происходящих внутренних, естественных или производственных процессах, которые выделяют дополнительную влагу. Значимым является структура, влагоудерживающие или влагопоглощающие свойства отделочных или строительных материалов. Нельзя же не указать на то, что бетон, дерево и, скажем, пластик по-разному удерживают влагу. И в разных количествах, безусловно. А также очень важно для расчетов наличие открытых или закрытых источников воды. Для проектирования все это очень важно. Так как проектирование услуга платная и делать э, проект по осушению, скажем, небольшого частного бассейна или подвала не всегда экономически выгодно и обоснованно, то э, можно прибегнуть к практике и опыту. А в следующих видео я вам расскажу об основных характеристиках модели осушителей, на которые надо обращать внимание, а также расскажу об осушителях воздуха для бассейнов. Наши специалисты профессионально, максимально точно и абсолютно бесплатно подберут требуемый для вас осушитель воздуха. Хотите? Тогда пишите или звоните. Все контакты есть в описании к видео. А также оцените ролик, оставьте свой комментарий, подпишитесь на наш канал. А на этом все. С вами была компания Осамы, я Дмитрий Щерба. До новых встреч. Пока!